Пожалуйста, жду ваших ответов в чате. Отлично, отлично. Спасибо большое за ответы. Вижу, что все отлично, и мы с вами начинаем. У нас сегодня второй вебинар в рамках нашей серии вебинаров. Вебинары мы проводим для начинающих участников закупок, и тема нашего сегодняшнего вебинара – это участие в торгах «Периторшка». Мы сегодня с вами рассмотрим порядок участия в торговых сессиях. Мы с вами поговорим про алгоритм участия в торговой сессии в соответствии с требованиями 44-го федерального закона и в соответствии с требованиями 223-го федерального закона. И так как у нас серия вебинаров ⁇ практикумы ⁇ соответственно, мы с вами будем... Меньше рассматривать теории, а больше мы с вами будем смотреть практику. И я непосредственно на электронной площадке продемонстрирую, где можно э, поучаствовать в торговой сессии. Пожалуйста, если у вас будут появляться вопросы по ходу нашего мероприятия сегодня, пишите их, задавайте в отдельную вкладку «Вопросы и вопросы, ответы». И э, традиционно по завершению нашего мероприятия вы получите ссылку для просмотра записи вебинара и э, сможете ознакомиться с той презентацией, которую я тоже сегодня буду использовать в ходе нашей, э, нашего мероприятия. Итак, мы с вами начинаем. Несколько слов о том, э, когда, в каких случаях проходит э, процедура торговой сессии. Мы с вами на сегодняшний день... Традиционно при участии в закупках и а, с учетом требований закона о контрактной системе и с учетом требований закона о закупках отдельными видами юридических лиц сталкиваемся с такими этапами закупки, как а, торговые сессии, и здесь можно их разделить на два основных направления. Это а, Непосредственно торги, которые мы с вами привыкли видеть, которых привыкли участвовать по электронному аукциону, и те участники, которые делают свои первые шаги, вам возможно, только предстоит столкнуться с этим этапом закупки, и процедура подачи окончательных ценовых предложений. По-другому эту процедуру называют «периторжкой». И участнику важно учитывать, в чем же отличие в этих двух этапах разных закупок и, соответственно, когда необходимо работать с той или иной процедурой, по каким закупкам. И вот сейчас мы с вами об этом поговорим. Итак, мы с вами возьмем первый вид закупочной процедуры. Это такой способ закупки, как электронный аукцион. И вот здесь я уже перехожу к презентации. Включу сейчас демонстрацию рабочего стола, чтобы было наглядно. Итак, мы с вами... Мы с вами сталкиваемся с одной из самых распространенных процедур – это процедура электронного аукциона. При участии в электронном аукционе участнику необходимо будет принимать участие в таком этапе закупки, как торговая сессия. Но чаще фигурирует наименование участия в торгах». Торговые сессии все-таки это такое некое более общее наименование, которое присуще закупкам и по 44-му, и по 223-му федеральному закону. Участие в торгах предусмотрено по электронному аукциону, как по 223-му, так и по 44-му федеральному закону. И вот если мы с вами рассматриваем пример 44-го федерального закона, то здесь... Мы с вами увидим, что по электронному аукциону проводится процедура торгов. Торговая сессия это э, тот этап закупки, который следует после окончания, окончания срока рассмотрения заявок, когда участник закупки уже уведомлен о том, допущена его заявка далее к следующему этапу, то есть непосредственно к этапу торговой сессии, или э, участнику отказано в допуске. Соответственно, если участник получил после рассмотрения заявки, после рассмотрения первой части заявки уведомление о том, что его заявка отклонена, то для участника это означает то, что он не принимает участие в процедуре торговой сессии. Соответственно, здесь уже... Мы с вами действуем по ситуации. Пришло уведомление о допуске, в назначенное время, в назначенный день мы готовимся к участию в торговой сессии. Если пришло уведомление с причиной отклонения, мы объективно оцениваем причину отклонения нашей заявки. И я напомню, что как раз в продолжение предыдущей нашей лекции отклонить заявку заказчик на этом этапе может только по результату рассмотрения первой части. Это тот этап, где мы с вами указываем сведения о товарах, работах, услугах, по другим причинам исключено отклонение нашей заявки ввиду того, что заказчик сведения о компании, сведения об индивидуальном предпринимателе еще на этом этапе не видит. Соответственно, после оценки, так сказать, правильности отклонения заявки со стороны заказчика, мы уже решаем, какие будут наши дальнейшие действия. Если мы согласны с причиной отклонения, то мы просто не принимаем участие в торгах. И, соответственно, мы далее никаких действий в части оспаривания решения заказчика не принимаем. Если мы не согласны с решением заказчика, то в этой ситуации целесообразно направить соответствующую жалобу в контролирующий орган. Но мы с вами будем исходить из той ситуации, что заявка была рассмотрена, заявка была допущена, то есть таким образом заказчик признал соответствие заявки по первой части. И это означает то, что участнику необходимо подготовиться к участию в торговой сессии. Напомню, что по 44-му федеральному закону после окончания срока рассмотрения заявок на следующий рабочий день будут происходить торги. Таким образом, здесь нужно оперативно действовать, оперативно подготовиться к процедуре участия в торгах. Основная рекомендация на этом этапе будет заключаться в том, что необходимо все-таки заранее уточнить для себя цену, которая для вас является оптимальной, стоимость товаров, работы, услуг, куда вы закладываете свою желаемую. Прибыль. И не забывайте включить все дополнительные расходы в стоимость товаров, работы, услуг, которые предусмотрены условиями контракта. И выходя на торги, уже понимая для себя вот эту окончательную свою стоимость, мы торгуемся ровно до той цены, которая, собственно, для нас является оптимальной. Но, конечно же, не исключена вероятность того, что в ходе участия в торгах вы по мере участия, по мере наблюдения за другими участниками, по мере подачи ценовых предложений сделайте параллельно пересчет возможно, где-то поймете, что есть еще возможность ужаться по цене и предложить более низкую цену, если того диктует обстоятельства закупки. Поэтому здесь мы действуем ровно по ситуации, но однозначно нужно иметь для себя какую-то отправную стоимость, которую вы понимаете, что да, до этой цены вам будет еще выгодно участвовать. Есть у меня в практике те участники, которые заранее предварительную стоимость рассчитывают, не учитывая абсолютно все детали, но, конечно, здесь я не рекомендую использовать такой метод расчета ввиду того, что все-таки нужно вдумчиво, детально изучить все условия контракта и уже исходя из этого рассчитать свою стоимость. Итак, дата проведения электронного аукциона. Я Обращаю внимание на то, что мы с вами рассматриваем пример 44-го федерального закона. Рабочий день, который следует после окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие. И сведения о хронологическом порядке проведения различных этапов, в том числе дата и время начала торгов, вы будете знать, сведения эти изначально будете знать сведения эти из извещения. То здесь никаких для вас сюрпризов не будет. Если вы работаете, находясь в одном регионе по всей России, будьте готовы к тому, что торги, возможно, будут проводиться и в неудобное время, потому что они, дата и время начала торгов ориентируется на, соответственно, точнее, время начала торгов ориентируется на местное время заказчика. Алгоритм. Проведение торговой сессии с учетом требований 44-го федерального закона мы с вами найдем в тексте самого закона. то есть Там предельно точно, но возможно для начинающих участников не всегда не совсем понятно, но тем не менее алгоритм проведения торгов там подробно описан. И таким образом, если вы начинающий поставщик, я рекомендую вам все-таки э, текст закона в этой части, в том числе изучить, э, прочитать хотя бы на несколько раз, для того, чтобы для себя э, в голове держать некое представление, каким образом вы будете участвовать в дальнейшем в торгах. Время начала электронного аукциона устанавливает оператор электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. И вот здесь в части снижения цены, а если мы говорим с вами про правила проведения классического электронного аукциона, то аукцион проводится на снижение, снижение начальной максимальной цены. Шаг аукциона стандартный, он устанавливается в диапазоне. А Что это означает? Это означает, что в рамках диапазона вы самостоятельно выбираете в каждый конкретный момент времени, какое ценовое предложение вы подаете. Шаг аукциона составляет от 0,5 до 5%. Первый шаг делает участник, ну, кто-то из участников всегда будет, соответственно, первый, кто-то из участников будет второй, третий и так далее. Так вот, первый шаг, он выдается от, от начальной максимальной цены. Далее снижение цены уже происходит с учетом текущей цены. То есть все последующие шаги в реальном времени будут подаваться, делаться ставки от текущей минимальной цены. Опять же в диапазоне от 0,5 до 5%. И вот здесь еще такая важная деталь. Есть возможность подать ценовое предложение и вне шага аукциона. То есть по сути два основных типа шага аукциона – снижение, точнее, два типа снижения начальной максимальной цены контракта на шаг аукциона, либо на ценовое предложение, сделанное вне шага аукциона. В первом случае, когда всегда происходит снижение на шаг аукциона, это борьба за первое место, то есть в случае, если от текущей минимальной цены Участник закупки снижается в диапазоне от 0,5 до 5%, он претендует на первое место, борьба за первое место. Если ценовое предложение участникам закупки подается без учета шага аукциона, но при этом не снижается текущая минимальная цена, то есть, например, участник изначально сделал ставку, 10 рублей, потом увидел, что другой участник его перебил, сделал ставку 8 рублей условно. Такой участник, который сделал первую ставку в размере 10 рублей, он может предложить свое ценовое предложение, например, 9 рублей. Это будет меньше, чем его текущая минимальная цена, но при этом текущую минимальную цену контракта он не снизит. Здесь вот такая логика действует. Если мы обратимся к закону, то мы с вами увидим, каким образом это прописано в законе. Участник не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этому, этим участникам предложение о цене контракта или больше, чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю. Участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах шага аукциона, потому что если снижается на шаг аукциона, соответственно, здесь уже автоматически в действии первый тип шага аукциона. Первый тип снижения начальной максимальной цены контракта. И третий вариант, участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано этим участникам. И вот здесь будьте внимательны, если по 44 федеральному закону здесь предельно все прописано точно в самом законе, прописан механизм участия в торговой сессии, то вот по 223 федеральному закону, второй закон о закупках, мы с вами увидим то, что возможны разные варианты проведения торговой сессии. Один и тот же аукцион, то есть, ну, например, наименование процедуры одно и то же, но проводится разными заказчиками. Помимо того, что аукцион может быть в разных формах, видах проведения, как еще и разными могут быть торговые сессии. Вот объясню, например, в чем может быть ключевое отличие. Вообще по аукциону в рамках 223 федерального закона, есть два основных варианта проведения самой закупки. Первый вариант классический, когда аукцион, заявка на него подается в двух частях, по аналогии с 44 федеральным законом. Здесь я даже подробно не останавливаюсь, потому что принцип, он такой же в большинстве своем, как и, 44-й федеральный закон закупки электронный аукцион по 44-му федеральному закону. А вот второй тип электронного аукциона, тот вариант, когда участник закупки подает заявку в виде одной части, и уже э, заказчик при рассмотрении заявок видит, что э, предложение от участника такое-то и видит наименование самого участника закупки. Поэтому здесь будьте готовы к тому, что на этом этапе уже фактически заказчик будет понимать, знать, кто участвует в торгах. Но ну, это так вот, э, так сказать, для общей информации. Сама вариация проведения торговой сессии тоже может быть различной по 223 федеральному закону. Например, есть вариант проведения торговой сессии, когда в случае, если в течение определенного времени, которое установлено изначально заказчиком, не происходит снижение начальной максимальной цены, то в этом случае происходит увеличение, либо наоборот, уменьшение шага аукциона. Ну, Например, изначально был установлен шаг аукциона от 0,5% до 5%. В течение установленного времени, допустим, это 10 минут, никто из участников ценовых предложений не направил. По истечении 10 минут происходит снижение шага аукциона. Например, шаг аукциона становится от 0,5% до 2% процента. от начальной максимальной цены. Соответственно, здесь уже такие варианты возможны. Другой вариант, когда изначально при проведении электронного аукциона по 223 третьему федеральному закону заказчик устанавливает требования в отношении шага аукциона в виде фиксированного процента, либо фиксированной суммы. Соответственно, здесь с учетом конкретной суммы нужно будет производить в дальнейшем снижение без возможности подать основное предложение в рамках диапазона. Здесь вот тоже в этом плане нужно участнику внимательно смотреть требования о закупке. В отношении 223-го федерального закона, в том числе с учетом проведения торговых сессий, я рекомендую, когда вы находите закупку заказчика, уточнять порядок проведения самой процедуры торговой сессии. И если это, например, новый заказчик, вы с ним ранее не работали, не знаете особенности проведения закупок этой организации, я всегда рекомендую открывать положение закупки и смотреть, сравнивать текущую документацию с актуальной версией положения закупки заказчика. Нередко, когда мы сравниваем текущую версию положения с той документацией, которую разместил заказчик, мы находим определенные противоречия. Поэтому здесь, конечно же, стоит направить запрос на разъяснение, если это предусмотрено самим порядком проведения закупки. Фактически, резюмируя вышесказанное по порядку проведения электронного аукциона, я хочу уточнить то, что если вы начинающий поставщик, я рекомендую делать свои первые шаги при участии в электронных аукционах. Все-таки для участия в закупках по 223 третьему федеральному закону Нужна определенная база, нужно, нужно определенное понимание, которое складывается у нас в процессе практики, каким образом участники работают с теми или иными закупками, какие могут возникать особенности и подводные камни. В этом плане в отношении 44-го федерального закона все проще. Здесь понятная процедура, и стоит один раз в ней разобраться и понять, каким образом происходят торги. И вот для этого мы сейчас с вами посмотрим на слайд, на котором мы с вами увидим некую торговую сессию где участники торгуются от стартовой цены, начальная максимальная цена в данном случае это 100 тысяч рублей, шаг аукциона соответственно от 500 до тысяч рублей и вот в рамках данного аукциона происходит планомерное снижение, то есть участники торгуются, вначале первый участник, далее второй участник делает свои ставки, потом выходит третий участник, и, соответственно, вот здесь вот разные варианты предложений ценовых озвучены. Первые три шага поданы участниками за первое место. То есть это ценовые предложения в рамках снижения, начального максималь... снижения начальной максимальной цены с учетом первого типа шага аукциона. А вот уже последующие ценовые предложения, они подаются участниками с учетом... Точнее, следующая цена а, подана участникам вне шага аукциона. А, далее участник под номером 2 снова направил ценовое предложение за а, первое место. То есть снизил уже текущую минимальную цену в размере 93 500 рублей. Да, 94 000 – это ценовое, ценовое предложение тоже было зафиксировано, но зафиксировано но было выше, а, чем, соответственно, точнее, ниже, если берем турнирную таблицу, условную турнирную таблицу, ниже, чем цена участника, который предложил на данный момент времени минимальную ставку. Нам необходимо также учитывать то, что торги по 44-му федеральному закону в соответствии с требованиями делятся на две фазы. Первая фаза торгов, вторая фаза торгов. В первой фазе торгов происходит борьба за первое место. Но это не означает, что нельзя подавать ставки для того, чтобы, например, выйти на вторую линию, на третью позицию и так далее. Можно подавать ценовые предложения, но основная цель первой фазы торгов – это определить участника, который предложил минимальную ставку. Вот это минимальное ценовое предложение, оно фиксируется. И э, закупка переходит на следующий этап, на вторую фазу торгов. В каком случае переходит закупка на вторую фазу торгов? Точнее, когда происходит этот переход во вторую фазу торгов? После подачи ценовых предложений в первой фазе торгов, после каждого ценового предложения от участника, время продлевается на 10 минут. И таким образом продолжительность первой фазы торгов зависит исключительно от самих поставщиков. Участники подают ценовые предложения, время постоянно продлевается. И на практике встречаются многочасовые электронные торги, когда участники уже и закончился рабочий день, а все равно участники торгуются, подают свои цены. И примечательно то, что в течение 10 минут после последнего ценового предложения можно сделать в любой момент времени свою ставку. Можно подать ценовое предложение буквально на первой минуте, в первые секунды, для того чтобы перебить ценовое предложение текущего лидера. Можно предложить ценовое предложение буквально на последних секундах, текущих 10 минут. Но здесь мы смотрим с вами по ситуации. Бывают такие случаи, когда много участников, и они очень быстро снижают начальную максимальную цену. Бывают такие ситуации, напротив, когда участники такую некую выжидательную тактику избирают и подают свои ценовые предложения на последних секундах. Но э, я лично такую тактику не люблю. Не люблю, потому что никто не знает, что может случиться э, на последних секундах. Возможно, э, площадка перестанет работать, будет технический сбой или, возможно, интернет отвалится, на практике, возможно, всякое. Поэтому я вас тоже не призываю ждать до последних секунд, я призываю вас по возможности сделать ставки так, как вам это нравится, как вам лучше, но делайте скидку всегда на то, что технические сбои, они все равно могут быть. Хотя площадки всегда упирают на то, что нет технических сбоев, не бывает, но тем не менее, если даже мы с вами обратимся к практике контролирующего органа, мы узнаем, что достаточно много жалоб на сбои электронных площадок, в том числе на сбои в режиме торговой сессии. И э, также, если вы, например, видите на электронной площадке торги в режиме приостановленных торгов, это означает, что да, какое-то техническое нарушение со стороны электронной площадке есть Итак, когда у нас в течение последних 10 минут после последнего ценового предложения от других участников не поступает ценовых предложений закупка переходит автоматически на вторую фазу торгов и если длительность первой фазы торгов она ничем не фиксирована зависит только ничем не ограничена зависит только от участника Участников, которые торгуются, то а, длительность второй фазы торгов она строго фиксирована по времени, составляет 10 минут после, соответственно, первой фазы. Это фактически до подачи ценовых предложений, которая нужна для того, чтобы ранжировать всех остальных поставщиков. Для того, чтобы ранжировать тех участников по цене, которые не заняли первого места. И в этом случае есть возможность еще приблизиться к цене победителя. Победитель по первой фазе он не принимает участие во второй фазе, потому что его и так ценовое предложение является лучшим. А вот уже все остальные участники по собственному усмотрению могут предложить цену, которая ниже их последнего ценового предложения, но при этом нельзя подать ценовое предложение, которое будет ниже, чем текущая цена победителя. Но тем самым, если вы снижаете свое последнее ценовое предложение, вы приближаетесь к победителю по цене. Также можно подать ценовое предложение, которое будет таким же, как у участника, который по первой фазе держал победу. Но ваше ценовое предложение в этой ситуации по времени подачи будет зафиксировано на втором месте. Многие участники, понимая, что не готовы выйти на первое место, потому что цена уже слишком низкая, но имея при этом возможность выйти на вторую позицию, это делают. Объясню почему. Мы с вами знаем, что заявка у нас состоит по электронному аукциону в рамках 44-го федерального закона из двух частей. И э, после э, проведения торгов заказчик рассматривает вторую часть заявки. Соответственно, на этом этапе есть риск того, что заявка будет отклонена. В том числе может быть отклонена заявка победителя по причине того, что, например, документы не соответствуют требованиям, по причине э, того, что обнаружено несоответствие самого участника а, закупки требованиям и так далее. То есть здесь уже зависит от а, тех документов, которые участник предоставил в составе второй части заявки. После проведения торгов а, происходит завершение а, торговой сессии. 10 минут в рамках второй фазы истекают, и в течение 30 минут Оператор электронной площадки в оперативном режиме автоматически подводит, точнее, публикует протокол проведения электронного аукциона. При участии в закупке, мы с вами при участии в торгах, мы не видим наименования, наших конкурентов. Мы видим в своем личном кабинете при участии в торговой сессии только свое наименование. Мы видим ценовые предложения участников, видим дату и время подачи ценового предложения, но при этом все участники отображаются под номерами. Обезличенные компании либо индивидуальные предприниматели. Когда после проведения торгов электронная площадка публикует протокол проведения аукциона, в этом протоколе по-прежнему Сведения об участниках не отображаются. Сведения становятся доступны а, заказчику в начале на этапе рассмотрения вторых частей заявок а потом уже они становятся доступны в общем доступе на электронные площадке на сайте единой информационной системы, системы, когда заказчик публикует протокол подведения итогов. То есть на этом этапе происходит проверка всех документов участников и выявление соответствия либо несоответствия поставщиков. Далее сведения эти публикуются в протоколе. Если такая ситуация возникает, что Например, рассмотрены документы первого участника. Первый участник по документам не прошел. Его заявка не соответствует требованиям. Заключение контракта переходит к следующему поставщику, чья заявка соответствует требованиям и так далее. То есть, таким образом, это тот случай, та ситуация, когда на этапе рассмотрения вторых частей заявок фактически могут быть отстранены участники, которые участник, точнее, который выиграл эту закупку, в том числе рассматривается второй, третий, четвертый, пятый участник. И, соответственно, если по результату рассмотрения вторых частей заявок, например, никто из участников по второй части не соответствует требованиям, то контракт по процедуре не заключается, закупка признается несостоявшейся. То есть да, были проведены торги было несколько участников, но по результату рассмотрения вторых частей заявок никто из участников требований не соответствовал. На практике такое бывает, поэтому очень важно свои документы поддерживать в актуальном виде. Обращайте внимание на те документы, которые вы собственноручно прикрепляете в состав заявки, во вторую часть, и обращайте внимание на те документы, которые у вас есть в единой информационной системе. Вот, например, буквально вчера я... Работала с поставщиком, и в личном кабинете компания регистрировалась без меня, но вот чисто случайно в личном кабинете я заметила, что в единой информационной системе у них прикреплены в раздел учредительные документы документы о внесении записи в соответствующие при регистрации записи в ЕГРЮ. И вот здесь, конечно же, к поставщику возникает вопрос, то есть конкретно указано поле «Учредительные документы». Это компания ООО. Для того, чтобы зарегистрироваться, участнику необходимо предложить в этот раздел «Учредительный документ». Для ООО «Учредительным документом является устав». Поэтому здесь вот тоже такой нюанс, будьте внимательны, когда мы регистрируемся в единой информационной системе, документы никем не проверяются, но документы далее уже при нашем участии, они поступают на рассмотрение заказчику на этапе рассмотрения во-вторых, частей заявок. Речь идет про раздел учредительные документы, про выписку ИГРУ, e либо ЕГРИП, e которая формируется автоматически. Кстати, в личном кабинете ИИС вы можете в любое время ее автоматически обновить. И э, решение об одобрении сделки. И вот э, чаще всего возникает вопрос у заказчиков отклонения э, по заявке по второй части именно в отношении. Решение об одобрении сделки. Не указана дата принятия решения, не указан срок действия решения, уже год истек, действие решения прекращено. Не указано сведения по э, сумме одобряемой сделки. Конечно, сейчас минус заключается в том, что эти документы они никем не проверяются, оператор электронных площадок эти документы не проверяет, они становятся доступны только на этапе рассмотрения вторых частей заявок заказчику. И если заказчик увидел несоответствие, то по этой причине заявка будет отклонена. Иногда даже встречаю, казалось бы, нелепую ошибку, Такое, как указание в решении об одобрении сделки разных сумм. Сумма указана цифрами одна, прописью указана другая. Поэтому будьте внимательны. Но возвращаемся к нашей сегодняшней основной теме – участие в торгах. В случае, если вы активно участвуете в закупках, если у вас, например, в день несколько торгов проходит. Обратите внимание на то, что определенные некоторые площадки, они предоставляют своим пользователям возможность участия в режиме автоторг. Автоторг мы включаем самостоятельно, можем мы отключить его в любой момент до начала торгов, в ходе участия в торгах и включить мы можем его тоже как непосредственно до проведения торговой сессии, так и во время участия в торгах. Для того, чтобы включить торговую сессию, необходимо открыть соответствующую закупку. Здесь э, будет на определенных электронных площадках, например, РТС, Тендер предоставляет такую возможность Сбербанк СТ. Э, отдельные электронные площадки по-прежнему, к сожалению, этой возможности не предоставляют, хотя было бы очень удобно. Так вот, э, можно включить автоторг. Если вы включаете автоторг, то в этом случае... Система, сама электронная площадка торгуется за вас, предлагает ценовые предложения до той цены, до того нижнего порога, который вы укажете. Более того, нужно будет указать диапазон снижения цены. То есть в рамках диапазона от 0,5 до 5% вы выбираете э, тот шаг аукциона, который вам необходим. Может это быть минимальная ставка 0,5%, может быть максимальная ставка 5%, можно выбрать 1,2, 3,5%. Любое значение с учетом диапазона. И э, тот диапазон, который вы зададите, тот ценовое предложение шага аукциона, э, будет использовано электронной площадкой, когда площадка будет торговаться за вас. Если, например, вы изначально задали режим автоторгов, вы можете не включать компьютер, система сама автоматически будет за вас торговаться. Но при этом, если, например, сложилась такая ситуация, что вы знаете, что можете еще подвинуться по цене, уже прежняя цена для вас не актуальна, вы заходите либо до начала торгов, либо вы заходите уже в режиме торговой сессии, оцениваете ситуацию, предлагаете цену уже более низкую, можно включить заново автоторги, либо уже участвовать в живом режиме. Удобно, когда в одно и то же время несколько торговых сессий. Если вы не хотите участвовать в режиме автоторгов, но у вас в один день в одно время назначено несколько торговых сессий, я рекомендую в отдельных вкладках открыть ваши торги и параллельно перемещаться между вкладками, указывать ценовые предложения. Здесь главное не ошибиться по цене. Главное – учитывать э, особенность проведения торгов на каждой площадке. Соответственно, э, нужно заранее изучить порядок участия в торгах э, на конкретной электронной площадке. Я имею в виду, что нужно заранее ознакомиться с интерфейсом, потому что интерфейс у каждой электронной площадки разный. Итак, отдельная... Отдельно стоит упомянуть такие закупки, которые называются закупками без объема, хочу их упомянуть с учетом проведения именно процедуры торговой сессии. Вообще могут любые быть закупки объявлены как закупки без определенного объема, любых товаров, работ и услуг. И проводиться они могут в виде любых закупочных процедур, в виде аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса предложений и так далее. Заказчики по своему усмотрению определяют, в каких случаях невозможно определить количество закупаемых товаров, работ работы, услуг. В этих случаях в ЕИС указывает начальную цену единицы товаров, работы, услуг, начальную сумму цен единиц товаров, работы услуг и максимальное значение цены контракта, некое твердое значение цены, которое впоследствии включается в контракт. А, в чем особенность данных процедур? Особенность заключается в том, что а, по такой процедуре заказчик изначально не знает точное количество товаров, работы, услуг, которые ему потребуются в ходе исполнения контракта. При этом он определяет все гипотетически возможные товары, работы, услуги, сопутствующие работы для товаров, например, которые могут потребоваться в ходе исполнения этого контракта. По каждой, цене он, по каждой позиции он определяет начальную цену единицы товаров, работы, услуг. Далее он суммирует все эти начальные цены и тем самым получает начальную сумму цен, единиц, товаров, работы, услуг. Максимальное значение цены контракта – это доведенный лимит до заказчика. Фактически нам эта э, сумма она никакой роли для нас не играет, но учитывайте, что по этой цене будет контракт заключаться. Но э, примечательно то, что исполнение контракта будет происходить с учетом наличия потребности у заказчика, контракт будет исполняться по направлению заявки со стороны заказчика. Есть заявка, есть потребность, и эту потребность необходимо победителю закупки, соответственно, удовлетворить. Далее, когда мы участвуем в таких процедурах, необходимо учитывать, что снижение цены в рамках торгов будет происходить от общей суммы цен единиц товаров, работы, услуг. То есть, несмотря на то, что впоследствии все позиции могут быть по этой закупке и не выбраны, все равно снижение оно будет определяться от общей суммы цен единиц товаров, работы, услуг. Но снижение в ходе торговой сессии будет проводиться с одной лишь целью, для того, чтобы определить вот этот вот процент, общий процент снижения. И впоследствии процент снижения или коэффициент снижения, как угодно, он будет применяться к тем товарам, работам, услугам, которые все-таки будут закупаться заказчиком в ходе исполнения условий поставщиком условий по договору. Соответственно, вот, учитывать это в своей работе. На практике это чревато тем, что большой контракт с виду весьма привлекательный, много товаров, сопутствующих работ и так далее но заказчик выбирает по заявке всего лишь те товары, работы, услуги, которые ему по факту необходимы. Другая ситуация, на которую я хочу остановиться более подробно, это тот случай, когда происходит снижение начальной максимальной цены в ходе торговой сессии до 0,5% от начальной максимальной цены контракта и ниже. То есть фактически, если мы с вами представим, Графу, где посередине 0 прямая линия, вправо у нас будут значения с плюсом, влево у нас будут значения после нуля с минусом, Ну, если вспомнить математику. В этом случае мы рассматриваем с вами ту ситуацию, когда происходит снижение цены влево после пересечения границы 0,5% по закону. Фактически это уже стремление к нулю. Цена контракта снижена до 0,5% начальной максимальной цены контракта или ниже. Аукцион проводится на право заключить контракт на повышение цены контракта. Фактически это означает то, что та сумма, та стоимость, которая будет в итоге озвучена, будет она в итоге получена, Опять же, благодаря участникам, потому что участники торгуются, предлагают свои цены, но предлагают уже с минусом. И вот эта вот, э, сумма, которая получится в итоге со знаком минус, ее участник, победитель обязан будет заплатить заказчику, обязан будет выполнить условия контракта бесплатно. И, соответственно, вот здесь уже возникает вопрос к поставщику, зачем участвовать в таких закупках. Но на практике на самом деле есть э, достаточно очевидные ответы. Есть те закупки, на которых впоследствии в ходе исполнения контракта участник может заработать. Здесь он определяет для себя такой нижний порог э, той цены, которую он готов заплатить заказчику. Но при этом он оценивает свои силы, э, какую стоимость можно в итоге будет получить по контракту. Пример – это э, перевозки пассажиров. То есть та ситуация, когда э, впоследствии при исполнении контракта э, поставщик зарабатывает денежные средства, непосредственно уже не э, от заказчика получает, а при проведении, при оказании услуги в данном случае. Аукцион в такой ситуации проводится до достижения цены контракта не более чем 100 миллионов рублей. Каждый участник вправе подавать предложение о цене контракта выше одобренной, не выше одобренной максимальной суммы сделки. То есть то решение об одобрении сделки, которое у вас приложено в личном кабинете, либо при подаче заявки, нужно обязательно учитывать и предлагать ценовые предложения не выше этой цены. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается, исходя из начальной максимальной цены, указанной в извещении. Здесь еще одна э, ситуация, которая может возникнуть. Начинающий поставщик, который располагает средствами, таким образом зарабатывает опыт для того, чтобы впоследствии не предоставлять обеспечение исполнения контракта. Конечно, такие ситуации на практике возникают реже, чем первый приведенный пример с перевозками, но тем не менее, ситуации такие встречаются. И здесь уже некая такая дальновидность должна присутствовать, действительно ли игра стоит свеч, по сути. Далее... Протокол проведения аукциона мы с вами уже рассмотрели. Сейчас мы с вами перейдем к следующей процедуре. Это процедура подачи окончательных ценовых предложений. Другой тип закупочной процедуры, по которой мы с вами встречаем торговую сессию, это процедура конкурса. По процедуре конкурс «Подача заявки» выглядит аналогично подаче заявки электронному аукциону. Заявка состоит из двух частей, но есть свои требования к заявке, то есть есть еще и дополнительные критерии, могут быть установлены критерии заказчикам для того, чтобы заявку оценить не только по цене, но и по дополнительным критериям, которые были изначально установлены заказчиком. Критерии, например, наличие квалификации у участника закупки, критерии по товару, работам, услугам. Сюда относятся функциональный, экологически качественный показатель по товарам, работам, услугам. И вот здесь специфика конкурса заключается в том, что при подаче заявки участник в своей заявки уже указывает определенную стоимость. Эта стоимость не должна, по сути, являться окончательной для поставщика. Необходимо сделать скидку на то, что будет далее проводиться процедура подачи окончательных ценовых предложений. Процедура подачи окончательных ценовых предложений, по-другому ее называют «перетошка», это тот этап закупки, когда участник, может еще снизить свое ценовое предложение, которое было изначально им указано в его заявке. Поэтому по возможности оставляйте для себя некую дельту для снижения, но учитывайте, что даже если вы участвуете в перетошке, а можно, кстати, и не участвовать в перетошке, вы сможете сделать ставку всего лишь один раз, поэтому фактически будет 20 новых предложения: Первая цена, которую вы указали в заявке, второе ценовое предложение, которое вы подадите в ходе участия в перетошке. Перетошка проводится на следующий рабочий день после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения оценки первых частей заявок. День проведения перетошки указывается в извещении, то есть, опять же, вы его знаете изначально, в конкурсной документации можно узнать э, сведения. Участие в перетошке – это право поставщика, это ни в коем случае не обязанность. Если вы не участвуете в перетошке, но при этом вы участвуете в самом конкурсе, подаете заявку, далее вы э, определили для себя, что это ваше окончательное ценовое предложение, то в этом случае... Вы перетошку пропускаете, и ваша окончательная цена – это та цена, которую вы направили в заявке. Продолжительность перетошки, в отличие от торговой сессии по электронному аукциону, фиксирована, составляет 3 часа. Здесь уже нет разделения на первую, вторую фазы торгов. Есть всего лишь возможность фактическая улучшить свое ценовое предложение. Причем, когда вы участвуете в перетошке, в момент начала открывается торговый зал – вы не видите ценовые предложения других участников, у вас есть возможность только улучшить свое ценовое предложение, то есть предложить цену ниже, чем была заявлена в заявке. Участник таким образом, когда подает ценовое предложение в ходе перетошки, для него участие в торговой сессии по конкурсу завершается, и, соответственно, далее уже необходимо ждать рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов. По, по проведению электронного аукциона, точнее по проведению точ, электронного конкурса есть еще одна особенность. Особенность заключается в том, что когда вы направляете вашу заявку, заявки у нас содержат ценовые предложения, и по результату рассмотрения заявок участникам приходит уведомление. Уведомление о допуске, либо недопуске. Либо, если заявку допустили, то, соответственно, участнику дополнительно раскрывается информация о том, какое минимальное ценовое предложение подано кем-то из участников. Ввиду вот этой особенности, для того, чтобы при этом наименование участника не указывается. Вот ввиду этой особенности я рекомендую э, указывать свое ценовое предложение вплоть до копеек. Например, условно 100 рублей 12 копеек. Для того, чтобы вы могли э, определить, ваша это цена или это кто-то из конкурентов сделал такое же ценовое предложение. Если указать круглую цену 100 рублей то есть вероятность того, что участник, другой ваш оппонент, он сделает точно такую же ставку. Поэтому будьте внимательны, вот такой вот небольшой лайфхак, его можно использовать в своей работе. Так, сейчас посмотрю чат. Так, краткое разъяснение о нововведениях от 1.04 по 44 223. федеральному закону. Нет, у нас сегодня тема другая. В рамках той темы, которой вы интересуетесь, это будет у нас другой вебинар. У нас сегодня тема участия в торгах, перетошках, участие в торговых сессиях. Так, мы с вами возвращаемся. И вот здесь я хочу еще продемонстрировать: сейчас остановлю демонстрацию для того, чтобы вновь ее включить, но уже включить не презентацию. Все материалы будут доведены, соответственно, вы сможете еще раз обратиться к материалам нашего вебинара. Сейчас я включаю демонстрацию рабочего стола и продемонстрирую возможность просмотра сведений по... по порядку проведения торговой сессии на электронных площадках есть разделы которые называются аукционный зал торговая сессия и так далее и в режиме онлайн вы можете даже не являясь участником закупки посмотреть каким образом по той или иной процедуре происходит снижение в режиме онлайн обратите внимание я сбербанка ст беру как пример Здесь раздел «Процедуры», раздел «Аукционный зал». И внизу в табличном виде мы видим те закупки, которые отправлены в аукционный зал. Мы с вами можем зайти э, в торговую сессию, нажимаем для этого раздел «Информация» и просматриваем предложения. Здесь площадка отображает все предложения ценовые, которые были поданы в рамках этого аукциона. Если аукцион идет на данный момент времени, то ценовые предложения, но ну, здесь уже закупка завершена, торги завершены, по процедуре будет отображаться в режиме онлайн снижение начальной максимальной цены закупки. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы изначально, если вы начинающий поставщик, если вы не имеете полного представления, какое может быть снижение по вашей сфере, вы можете зайти на каждую электронную площадку, либо выбрать при помощи, системы, вот, например, OTC, у нас тоже такую возможность предоставляет. Вы можете зайти и просмотреть, каким образом происходит снижение цены, до какой цены участники снижаются, и впоследствии оценить свои возможности, готовы вы до такой цены снижаться или нет. Сейчас буквально несколько слов еще скажу по порядку проведения конкурса в режиме торговой сессии, этап торговой сессии по 223-му федеральному закону. 223 федеральный закон опять же предусматривает разные вариации проведения э, торгов, э, конкурсов, проведения э, торговых сессий, переторжки. И, соответственно, здесь участнику первая рекомендация будет уточнить э, алгоритм проведения э, процедуры переторжки, исходя из документации закупки. Сравнить этот алгоритм, который изложен в положение закупки. Если есть разночтение, направляем запросы разъяснений для того, чтобы заказчик привел в соответствие документацию о закупке и положению о закупке. <coughs> Прошу прощения. <coughs> Если <coughs> вы уточнили, что все указано верно и все совпадает, то детально изучаем порядок проведения переточки. Характер проведения перетошки. Здесь, например, может быть предусмотрена очная перетошка, когда вы фактически в режиме онлайн торгуете с другими участниками. Заочная перетошка, когда вы не видите ценовых предложений других участников, когда вы можете оперировать только той ценой, которая у вас есть в заявке, как пример проведения. Опять же, внутри очной и заочной перетошки тоже есть свои различные вариации. И в каждом конкретном случае нам в помощь положение о закупке заказчика его документация, потому что фактически у разных организаций может называться процедура одинаково, может содержать одинаковые этапы проведения закупки, в том числе этап проведения перетожки, но по порядку проведения, внутри точнее самой перетошки, совершенно быть процедуры могут быть разными. Соответственно, здесь мы уже ориентируемся исключительно на требования, которые изложены заказчикам. В рамках участия в процедур по 223 федеральному закону ориентируйтесь на то, что требуется больше времени для того, чтобы и подготовить свою заявку, и подготовить свое участие в части неких задач по подключению к электронной площадке. Если вы не участвовали на данной конкретной платформе ранее. Это оплата тарифа, возможно, это а, выполнение необходимых действий в части регистрации на электронной площадке. Итак, сейчас останавливаю демонстрацию, посмотрю, какие у нас вопросы. Мы с вами на сегодняшний день рассмотрели запланированные вопросы по порядку проведения а, процедуры, по порядку проведения этапа торговой сессии по конкурсу и аукциону. Следующее у нас, следующее занятие у нас будет посвящено финальному этапу, этапу заключения контракта. И данный вопрос мы с вами рассмотрим с учетом, опять же, прикладных знаний. Дам конкретные рекомендации, которые вы сможете использовать в своей работе. На сегодня у меня все, вопросов не поступило. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.